дорогие друзья, приветствуем всех. Мы продолжаем знакомить наших зрителей с, с тем, как мы работаем, как мы развиваемся и с теми представителями, которых мы можем рекомендовать, действительно, да. То есть вы же прекрасно все понимаете, если ты отучился в университете, в школе у какого-то специалиста, это не означает, что ты перенял эту методику полностью, что ты ее перенял так, как тебе ее преподавали, потому что всем известно, человек тебе говорит одно, слышишь ты другое, понимаешь третье, вспоминаешь четвертое, реализуешь пятое. И вот это очень сложный процесс от первого до пятого пункта, он очень сложен. И вот те ребята, которые у нас представителями являются, да, они... Сдали экзамены, это достаточно сложно, это длительно. Они проработали несколько месяцев, они отработали методику. Мы с ними разбирали в деталях, где, на какие нюансы, что поставить, чтобы поставить акценты, чтобы люди работали, именно отрабатывали, набили руку, так сказать, да, для того, чтобы у них это получалось все, не задумываясь. Не то, что, скажем так, как вот, знаете, как отличник бывает в школе, там, да, кто золотые медали особенно получил, тот помнит, да, то есть физику, химию сдали в школе, все, в голове, вышел из класса, в голове чисто. Здесь нет, здесь такое не пройдет. Здесь у тебя, мы дорабатываем это до автоматизма, чтобы человек, не думая, в виде, когда перед ним лежит человек, пациент, когда он чувствует руками то или иную необходимую манипуляцию, он сделал так, как необходимо сделать, на да? в той последовательности у него мозг, работает уже совсем по-другому. Ему не нужно, не нужно вспоминать. Это все мы доводим до автоматизма. У нас очередной представитель сейчас, это Виталий Славянский. Он принимает в Москве. И пожалуйста, представляю вам его. Я думаю, что может быть, Виталий, вы как бы более сам, сами себе, об себе подробнее расскажете. Да, могу о себе подробнее рассказать. Всем здравствуйте, друзья. Я практикую уже на... ну... Порядком где-то вот третий год уже, потому что у меня Искандер Растамович все-таки не первый наставник-преподаватель. Ранее я перенимал техники других мастеров, но они не менее сильные, чем у Искандера Растамовича. Собственно говоря, меня заинтересовала ударно-волновая методика в том сегменте, что не нужно проводить 2000 приемов, там, да, ну, как правило, 10 или 12, как у некоторых массажистов. То есть это всего лишь один прием, я всем говорю, один прием, но опять-таки... Только как учил Искандер э, при наличии МРТ, потому что существует ряд противопоказаний, э, собственно говоря, и очень серьезных, то есть, которые нужно смотреть. Я стараюсь на, прежде всего посмотреть на психологический портрет человека, я стараюсь с ним э, разговаривать, э, выявлять те или иные моменты э, именно его жизни, что называется анамнезом, собственно говоря. И потом приступаем при отсутствии противопоказаний именно к коррекции опорно-двигательного аппарата. То есть, как правило, это один сеанс, повторюсь, да, и самое главное, чтобы человек был собран, человек пришел, о себе рассказал, полностью открылся, доверился специалисту, самое главное. И после правки он выполнял успешно рекомендации, потому что, по моим наблюдениям, все-таки люди ленивы и они не выполняют рекомендации потом они винят либо костоправого опять-таки да либо да то есть вот здесь не уследишь за каждым собственно говоря поэтому я подхожу к своей работе ответственно я очень люблю помогать людям я считаю что это мое призвание благодаря вот великолепному человеку Касиму Искандеру Становичу. Да, спасибо, много теплых слов Виталий, я хотел еще задать вопрос да. а какие у вас практики именно как вы научились Какие навыки, какими навыками вы обладаете именно в распознавании психологического портрета человека? Насколько я понимаю, то есть именно на психолога конкретно вы не учились, Нет. да, соответственно, как это так? Человек без высшего образования, там, медицинского, да, без э, специализации в психологии, да, то есть и может прочитать, э, понять, кто перед ним сидит, с какими проблемами человек пришел. Да, благодарю за вопрос. Интересный очень вопрос. Но опять таки, я считаю, что у любого человека есть определенный, как бы, ну это может даже там даром называть. Но опять таки, я это даром не считаю. То есть у любого человека есть энергетика. И эта энергетика, она видна именно по, вначале по его лицу, а потом у него все таки есть речевой аппарат, да, язык, мозги, то есть. И когда человек начинает говорить, у него срабатывает определенная мимика. И благодаря изначально, я как вот делаю, например, да, я всегда говорю, киньте мне голосовое сообщение, я слышу, Нет. что говорит человек, и как он это самое главное говорит. И вырисовывается уже портрет. Ну а внешне, понятное дело, что мы можем видеть, ну лично, по крайней мере, я могу видеть, и... Это даже у меня, хоть это и есть ну, как бы такой момент, я, исходя из этих вот моментов, как я чувствую человека и вижу, могу на самом деле даже в правке отказать человеку. Потому что это, ну, я, я, я не приравниваю это к психическому расстройству, но опять-таки оно может наблюдаться и человек постепенно может скрыться. А это потом очень пагубно повлияет на саму правку и реабилитацию. Ну, частично некоторым достаточно простым приемом физиогномики мы обучаем на моих курсах. Да, то есть на моем обучении. У Виталии, конечно, более глубокие знания. Он человек, э, скажем так, дотошный, который любит, любит разбираться во всех этих вещах. И я бы сказал так, что у этого человека есть именно талант. Он еще пока его э, до конца не раскрыл. Он его почему-то пока еще держит в себе. Но я думаю, что у него получится его раскрыть, потому что э, мы общаемся. Я вижу это сумасшедшее количество знаний в этом человеке. Я вижу этот сумасшедший потенциал, но вот этот огонь, который есть, да, то есть он немножечко получается довести, довести до пациента, это реализовать. Просто, я не знаю, у Виталия это такой склад, такой склад, да, то есть механических навыков, да, то есть действует. Мы, мы учим работать, я учу работать с биомеханикой, да. Вот а у Виталий именно на уровне подсознания, на уровне вот этой физиогномики, да, то есть коротких э, неврологического поведения, статуса человека, да, речевого, на основе слов, последовательности речевого аппарата, такта, с которым он говорит эти слова, человек уже может это вычленять. Это очень круто. Чем, чем интересен Виталий конкретно? Виталий э, раскладывает не только вашу вашу механическую часть вашего тела, да, и массаж, насколько я понимаю, да, да работаешь разными вот из хи хиропрактикой, опять же, русского костоправства старого, да, то есть до меня Виталий обучался, и в том числе а, сейчас вот мой метод, вот этот ударно-волновой, и когда вот это вот комплексно обрастает, вот это вот костяк, да, у каждого, все равно у каждого специалиста, ну, есть своя изюминка, есть свой стиль, и вот эта вот погруженность Виталия – желание, искреннее желание помочь человеку разнообразными способами, да, возможно, где-то достаточно общения, да, достаточно да. где-то просто проговориться, проплакаться, потому что мы живем в таком веке, люди недовысказанные. Недовысказанные, недолюбленные, там, я не знаю, то есть это реальная эмоциональная зажатость, она мешает человеку именно, наверное, быть тем человеком, который он от природы является. Ну, действительно, а так как, как раскрыть этот <как> потенциал? раскрыть я думаю что нужно прежде всего наверное не умалчивать те какие-то моменты жизни, даже в том числе и своего детства нужно если есть кому сказать этим или рассказать тебе нужно рассказывать не стыдиться всего этого а именно рассказывать для того чтобы ты сам себе легче почувствовал или почувствовала как правило у женщины более а все таки эмоциональные, uh -huh, uh -huh. и они больше открываются но вот мужчинам особенно русским мужчинам наблюдал вот за у меня были люди мужчины не раскрываются, очень тяжело вернее раскрываются. У нас не принято это, да? Да, а у, да всего... у, меня, у меня был э, клиент из Европы, э, то есть он на любой вопрос отвечает спокойно, и он раскрывает тему сполна. В итоге я понимаю, что у меня на столе лежит абсолютно расслабленный пациент и я заметил просто очень много времени провел в Китае, например, Китай для китайцев мы очень раскрыты, да, для нас европейцы более раскрыты. Ну да. То есть почему происходит? Чем дальше в Азию, тем более замкнута эта все часть. Да, да. То есть да. и мы как бы понятно, что это наша ментальность, мы в этом выросли. С другой стороны, то есть нам тяжелее в этом работать, и тем большим специалистам, тем, тем больше навыков, тем больше знаний, тем больше умений терпение, да, то есть найти подход каждому человеку, да, разных социальных групп, полов и возраста, да, то есть ты должен это найти. К нам не приходят люди здоровые, да? Да, к нам согласен. приходится проблемой. Если да. у нее есть проблема, значит эта проблема всегда она идет. Издалека, она всегда давит на психику. Любая боль, она бьет по психике, да? Верно. У тебя, Если у тебя ты подвихнул ногу, ты уже раздражен. Тебя что-то раздражает, да. ты не можешь веселиться, а у меня подвернута нога. Такое счастье, да? А если тем более спина это основа, человеку тяжеловато жить, и здесь его это тяготит, здесь он еще более замкнут. И вот умение Виталия вытащить это из человека, вытащить эту боль не знаю, я просто. Сложно сравнить с чем-то Очень круто Очень круто человек работает Как-то это у него получается Легко и естественно Это, это большая редкость Я такой, скажем так, видел только На сеансах работы спецслужб Я очень рад, что в нашей команде Появился такой человек У него в кабинете будет висеть моя рецензия Что я об этом человеке думаю его специализация, что я заметил у него, да, какие особенности. И это будет в его кабинете, вы можете к нему записаться. Его контакты указаны в телефоне, и вот сейчас вы видите внизу. И как понять, доверяя ли этому человеку, да. То есть вот в нашей команде, например, существует такое внутреннее правило. Мы не правим своих родственников и друзей. То есть, каким образом, почему? Потому что на близкого человека у тебя может дрогнуть рука. И, например, там, своих там, близких родственников я передаю своим специалистам. Да? То есть, я сам себя правильно не могу, уже, это естественно. Да? Ну, да. есть, соответственно, и своих родственников. Для того, чтобы не дрогнула рука, потому что есть внутренняя любовь, да, вот эта вот. и ты боишься причинить болевую, а здесь ты должен отключить сознание и быстро-быстро-быстро довести до конечного результата. Я рад, что в моей команде появился такой человек. Я благодарю тебя, Виталий, что Спасибо. в итоге, в итоге э, у вас получилось такое пройти этот путь, у вас получилось э, изменить себя, у вас получилось э, собрать волю в кулак да, и сдать все эти непростые экзамены. Я передаю это вам, пускай это будет в вашем кабинете. Спасибо большое. Я надеюсь, что. Э, те отзывы, которые у вас есть, те пациенты, которые есть, благодарны, они будут приумножаться. Благо, Москва большой город, и сегодня у Москвы есть человек, с которым можно смело работать. Пользуйтесь, принимайте его, и будьте здоровы. Спасибо. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться»